Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам рассказать о, о маршруте для курьеров. Э, ничего сложного. Маршрут для, для курьеров. Э, Где-то примерно 4, а может быть 5 э, часов он занимает. 4-5 часов занимает маршрут. И там примерно входит... Э, 5 или 6 доставок, 5 или 6 доставок, делается все очень просто. Доезжаете, доезжаете до метро Московская, станция метро, садитесь на автобус 39 маршрутку и доезжайте до аэропорта примерно э, адрес адрес здесь центр воздушных сообщений вот это здание и здесь остановка здесь э, шлагбаум все это в общем то недалеко но дело в том что обратно обратно э, вам придется здесь очень сложно переходить дорогу и обратно лучше всего пешком дойти непосредственно в аэропорт. Сесть на автобус. Сесть на автобус и поехать обратно в город. Доехать до... По-моему, здесь остановка ТРЦ Пулково-3. А может быть... Да, примерно здесь. Перейти на другую сторону. Сесть на маршрутку или на 187-й автобус и отправиться... В город Пушкин. Вторая доставка в городе Пушкине. Ехать не так уж и долго. Там, в принципе, и идти тоже, тоже недолго. Лучше всего до вокзала доехать и дойти пешком. А затем, все это занимает примерно около часа, может чуть больше. Затем дойти до царского села, остановка станция вернее царское село и здесь сесть на маршрутку или автобус в колпина почему в колпина потому что следующий у нас будет адрес следующий адрес будет у нас ближе ближе на Софийской улице, но это лучше его делать со стороны Колпина. Итак, мы доезжаем до Колпинского шоссе. Колпинское шоссе. Проезжаем. Здесь у нас коттеджный поселок. Так, немножко у нас тормозит карта. Это я вам хочу. Со спутника показать, потому что со спутника легче все это. Скульптура Два лесных оленя там где-то, вероятно, находится. Так, дальше мы едем. Дальше мы едем по Колпинскому шоссе. Вот таким вот образом. Тут тоже довольно-таки довольно недалеко ехать. Вот, наконец-то у нас тут что-то сдвинулось. До Колпина мы не доезжаем. Уходим на остановке Это примерно... Где-то примерно здесь мы выходим. И тут уже... Да, вот на этой остановке. И тут уже нам надо... Автобус нам подходит 326-й. Но лучше всего на маршрутку сесть. Почему? Потому что... Я вам дальше расскажу. Едем мы по Софийской улице. Едем мы по Софийской. По Софийской, по Софийской. Потому что у нас адрес Софийская 96 Вот так мы и едем по Софийской Тоже довольно-таки быстро доезжаем Если на маршрутке едем А если мы едем на в 326, то э, неизвестно еще, где у него остановка. А на маршрутке мы м, выходим указателя, распределительный центр. Окей, идем по этой дороге. Идем по этой дороге. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем, идем. Но здесь со спутника, если близко смотреть, там уже, собственно говоря, это старая карта. Э, там уже немножко все не так. И доходим мы до вот этого центра. Здесь у нас еще один адрес. Проходим немножко немножко вот в эту сторону. Почему? Потому что здесь построили еще один распределительный центр. А здесь все стало по-другому. Здесь заросло деревьями, и, в общем-то, Здесь довольно-таки непроходимые места. Но нам лучше их пройти. Почему? Потому что... Потому что если мы... Второй адрес у нас Софийская 96. Тоже это все относится Софийская Софийской 96. И это Софийская 96. Только тут корпус 2. Ну, как вы видите, тут расположена Южная ТЭЦ, поэтому м, такие вот адреса. И э, если, бы мы, если бы мы шли по второму адресу, то нам пришлось бы что сделать? Пройти обратно вот, по этой дороге где-то примерно, может быть, полчаса, может чуть поменьше, и пойти вот э, по Софийской, э, свернуть вот на эту дорогу, то есть это э, все. Второй адрес у нас где-то примерно вот здесь. И мы с вами видим, что сделать проще всего это пойти на Как я и сделал, собственно, я пошел. Отсюда я пошел и э, э, здесь встретил э, непроходимые заросли. Здесь их не видно и даже со спутника вы их не увидите. Потому что на этой карте, потому что она старая. Здесь все заросло таким не лесом, но собственно. И еще плюс здесь немножко макровато. Поэтому, слава богу, здесь трактор оставил трактор. Или, может быть, кто-то кто еще. Машина какая-нибудь. Ну или, может быть, бульдозер. Здесь такая дорога есть. Здесь надо через канал перейти. Маленькая такая канала с водой. И по этой дороге спокойно идете, идете, идете. И попадаете. Вот здесь есть железная дорога. Внутренняя как бы железная дорога. Попадаете на эту дорогу. Примерно да, где-то вот в этом районе. Здесь у вас встретит, встретит море, горы и море мокрого бетона. Мокрого бетон, мы сквозь мокрый бетон не пойдем, не пойдем, потому что как бы без фуражки. Фуражки у нас нет и памятника, памятника почтальону не получится без фуражки. Поэтому мы пойдем по железной дороге пытаясь пытаясь спросить спросить у кого-нибудь где же собственно говоря вообще находится цивилизация да и человек я видел человека человек постоял на железной дороге рабочий я обрадовался побежал за ним но пошел за ним собственно он был довольно-таки далеко и он как-то останавливался и уходил все дальше и дальше дальше и дальше так я его <смех> так я его и не догнал. Но здесь довольно-таки дружелюбный уже бетонный завод. И на этом дружелюбном бетонном заводе, а, прям таки здесь дружелюбные люди мне сказали, что надо идти, а, идти по дороге. Вот сюда, если вы можете видеть, а, завернуть. И идти прям таки ничего, ничего не стесняясь, Идти прям таки вот по этой дороге. Со спутника вы не пытайтесь увидеть э, этого, потому что здесь все уже давным-давно построено по-другому. И где-то примерно, да, где-то примерно вот, вот в этих вот местах. Он, о, даже вот можно со спутника посмотреть. Да, вот это симпатичное здание, но здесь уже примерно да, в этом районе. Здесь уже построено все другое, но что-то да, что-то можно встретить. И все бы хорошо. Да, Южная ТЭС уже виднеется. И следующий у нас адрес это Абухова. Следующий у нас адрес это Обухово, что находится. Если смотреть, эм, если смотреть с этого адреса, то трубы этого ТЭЦ совсем-таки близко. Ах, м, даже видны из окна. Из окна следующего адреса. Представляете? И очень хорошо было бы пойти прямо, прямо через ТЭЦ и дойти до. Дойти до адреса следующего. Это уже у нас будет пятый адрес. Но э, говорят, что через э, через тест дороги нет. Поэтому мы что делаем? Мы делаем просто. Ловим машину, и э, добрый водитель, э, благодаря ему, собственно, я и выбрался оттуда. Потому что иначе мне пришлось бы идти... Вот это все, вот это все, все, все, все, все, все пешком, что было бы очень долго. Добрый водитель э, на черной, черной машине вывез меня э, и подбросил. Поехали мы э, на Софийскую снова. Э, заехали на Кат и оказались мы.. Оказались мы в чудесных местах. Чудесные места у нас это... Э, чудесные места это у нас... чудесные места. Это у нас да, вот как мы видим, немножко старая карта. Это у нас Нет, это у нас не кладбище. Нет, ну хотя кладбище память, конечно, тоже чудесное место, но нам пока туда не надо. Казались мы на Софийской улице. Вот прям таки... Да, к сожалению, на старой карте мы не можем найти это чудесное место. Причем Google меня... А, вот оно, это чудесное место. Исправительная колония номер 6. Вот, собственно, здесь мы вышли. Могли бы пройти по... с этой стороны, да, обойти. Но здесь был шлагбаум. В общем-то, я так и не знаю, есть ли там проход. Поэтому угол Софийской и э, грузового. И так вот, собственно, собственно, очень быстро можно дойти по грузовому, по грузовому. Здесь еще есть гаражный проезд, о котором Google карты спросили меня, есть ли там э, автозаправки, автостоянки, места для сидения. Но ничего этого, к сожалению, там нет. Там есть шиномонтаж, если гуглу надо, в общем, может он воспользоваться. Таким образом, не прошло и, наверное, 4 часов, как мы оказались в нужном месте на грузовом. И затем, это у нас был уже вот здесь на грузовом, и затем... Пятый адрес. И шестой адрес у нас был на 9 января. Здесь был шестой адрес. Ну, тут совсем просто здесь пройти по гаражному проезду. И а, где-то в этом районе. Вот. Это у нас а, маршруты для петербургской сбытовой компании. Вот. А потом можно очень мило м, поехать. А, поехать со станции Обухово до Московского вокзала или на метро, собственно, совершенно прекрасно. То есть весь маршрут занимает у нас сколько? Раз, два, три, четыре, да, пять, шесть. Шесть доставок и занимает он примерно... С 8.30 открывается у нас... Недалеко от аэропорта. Фирма. И примерно... Да. Примерно через 7 часов. 7 часов. 7-часовой маршрут. Заканчивается, собственно, можно выпить чай с пирожком там в Абухово, прямо в тоннеле напротив. И спокойно сесть на электричку или на метро и доехать домой. Вот это, если кому пригодится, для маршрутов э, Петербургской бытовой компании э, счета. На всякий случай это я говорю, потому что маршрут этот не, не из легких не из легких. Может быть, если его, конечно, можно делать немножко по-другому, может быть, ехать как-то на Софийскую. Google карты советуют ехать все-таки из Пушкина обратно сюда. И здесь, то есть не через Колпина, а как-то так. Но это будет не очень удобно, потому что... Потому что тогда будет непосредственно от адреса Вернее, до адреса, который я вам показывал, да, около ТЭЦ будет не добраться на транспорте. Придется идти пешком, а потом придется идти пешком опять же через этот бетонный завод и через, и через поле придется идти по второму, и оттуда же выходить пешком придется на Софийскую. То есть это будет совсем не тот вариант, да? Ну, может быть, для тех, кто живет в Колпино, это будет. Ну, в принципе, если кто живет в Колпино, для них маршрут, конечно, может совсем по-другому построить. Это я говорю для тех, кто живет в Санкт-Петербурге и ему удобнее от Московской это делать. Вот. Или же кто живет ближе к Обухово, тогда, конечно, этот маршрут делается. Делается это... Этому, наверное, отдельное видео надо посвятить. Почему? Потому что табуху конечно, по-другому. Наверное, можно сделать... Проложить как-то более оптимально. Но это мы в следующий раз подумаем над этим. Вот. Всем спасибо, что, что были были со мной в этом не в этой нелегкой дороге. Да, и отдельное, конечно, спасибо всем водителям и нашей нашей фирме, конечно, которые я, я очень рад, потому что я на самом деле люблю такие маршруты. И человеку, который вывез меня вывез меня от Южной ТЭС до Обухова, я очень, очень, очень благодарен, потому что таких людей, э, таких людей не очень много. Хотя мне, мне, мне, конечно, не часто э, ну, встречаются, да, и у меня были варианты, когда действительно только можно было выбраться, только поймав машину попросив, чтобы, э, чтобы подбросили, э, потому что Другим путем это будет просто, ну, работа будет, грубо говоря, грубо говоря, даром, то есть на дорогу, если он там на, на такси выбираться или как-то иначе, это, ну, это не совсем не совсем по-курьерски, скажем так. И вообще, хороший почтальон, наверное, все должен пройти пешком. Может быть, да, а вдруг, а вдруг вот нет транспорта, что делать? В принципе, можно проложить пеший маршрут. Я думаю, он будет часов, часов 14 занимать, и ничего страшного в этом не будет. Всем спасибо, всем удачи. Курьерская служба... Да, моя служба курьерская, вернее, служба доставки Стрела ждет каких-нибудь интересных заказов и интересных маршрутов. А всем спасибо, всем удачи.